Утро доброе, зовут меня Андреем. сейчас мы с вами приступим к экскурсии, а займет она у нас 40-50 минут. В ходе экскурсии мы с вами осмотрим форт, я расскажу вам об его истории, расскажу вам об его устройстве, а уже после экскурсии вы сможете самостоятельно погулять, как снаружи форта, так и внутри. По ходу, все что мы с вами увидим, то можно будет потрогать руками, пофотографировать. А начнем мы с истории данных сооружений. Вообще, всего вокруг города Кёнигсберг было построено 15 оборонительных фортов. 12 фортов больших и 3 форта малых вспомогательных. А Обзводились эти сооружения в конце 19 века. И служили они для защиты основных дорог, через которые можно было попасть в сам город. Наш форт носит номер 11, относится к классу больших, а возводили его всего 4 года. Строительство форта началось в 1877 году и завершилось в 1881 Изначально наш форт назывался Зелегенфель. Такое название он получил по поселку, что располагался поблизости. Но чуть позже, 5 сентября 1894 года, его переименовали Дионковым. В честь представителей одноименного графского рода. <смех> Казармы для размещения личного состава, артиллерийские дворики для установки вооружения и арсенал для хранения боеприпасов. То есть имеется четкое деление на жилую, артиллерийскую и складскую часть. С вами попали в арсенал. Все помещения, что здесь находятся, это склады. Склады для хранения пороха, снарядов, а также взрывчатых и зажигательных веществ. Над вами находится на своде два крюка. Вопреки популярным теориям, нет. Людей там, как правило, не вешали. Вешали там лебедки для работы с тяжелыми крупноговоритными грузами. Однако в ходе модернизации в 1910 году его почту то перестроили, что-то новое здесь поставили. Как вы думаете, что это было? Что здесь разместили? Врачный. Ну это вряд ли. Туалет. Туалет. <свят> Туалет, <свят> Туалет <там> хватало. Дополнение <свят> водой. Масса одной створки ворот составляет 2,5 тонны. Насчет техники безопасности. Что с ними нельзя делать? Их нельзя открывать и закрывать с размаха. Это первое. А второе, вот эта балка, это подвижный элемент. Она ходит вверх и вниз. Соответственно, за нее нельзя держаться руками, не вставать сюда пальцы. Но и другие конечности тоже. Крутите барабан. А, Попротив в правильную. А Это неправильную. А что, поднимаем. Что еще раз? Ну не сад. Нет, нет, нет. Стопора сейчас сняты. там в другую сторону наоборот. Там просто уже упор был. Благодарю. Как и ранее грозился, моя папка таинственным образом пропала. Но что это такое? Называется это ТЗМ. Транспортно-зарядный механизм. Говоря иначе, лифт для подачи боеприпасов с на третий этаж. Высота подачи 12 метров. Две чаши. Одна поехала вверх, вторая спустилась вниз. Потом будет наоборот. Загружалась максимум четырьмя снарядами, массой в 47 кг каждый. Снаряды ставились в вертикальном положении. Вот тут свободно воронами Отличная штука. А что там разбирать-то? Оно а ну прикручено же. Сейчас мы с вами все идем на третий этаж. Я пойду первым, вы пойдете за мной вторым, все остальные за вами. Я таки очень рад вас видеть. <свеч> <свеч> Ай, ну и ладно. А здесь, дамы и господа, наша с вами экскурсия и завершается. По форту у нас везде можно погулять, все можно потрогать, покрутить и пофотографировать. Если есть вопросы, то обращайтесь, постараюсь вам на них ответить. Я же вас благодарю за внимание, спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И до свидания.